На сегодняшний день в Казанский федеральный университет от абитуриентов было подано 23 526 заявлений. Из них больше 12 тысяч на бюджетную и около 10 тысяч на контрактную форму обучения. Больше всего на сегодняшний день подано заявление в Институт международных отношений. Это 1900 заявлений на бюджетную форму обучения и 1711 на контракт. Затем Институт фундаментальной медицины и биологии. Это 1592 на бюджет и 1647 на контракт. И дальше идут еще два института. Это Институт управления экономикой и финансов и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Внутренние вступительные испытания в КФУ начнутся 5 августа и продолжатся вплоть до 18 августа. Однако сдать их смогут не все абитуриенты. Все вузы России проводят внутренние вступительные испытания. Срок их проведения с 5 августа по 18 августа. И это определенная категории граждан имеет право их сдавать. Это те, которые значит, закончили среднепрофессиональные образовательные учреждения. И там не сдавали ЕГЭ, они могут сдавать. Это инвалиды. И это иностранные граждане. Вот это вот категория абитуриентов, поступающих, которые могут участвовать в наших внутренних вступительных испытаниях. Стоит отметить, что в этом году в Казанском федеральном университете уже в четвертый раз будет выдана стипендия ректора Стобальник особо отличившимся абитуриентам. 100 тысяч рублей единовременно в сентябре месяце могут получить те абитуриенты наши, которые поступили без вступительных испытаний. Это победители и призеры всей российской Олимпиаду школьников или победители э, перечневой Олимпиады э, школьников, которые поступили по профилю этой Олимпиады. Те ребята, которые э, при сдаче ЕГЭ получили 100 баллов, и эти ребята могут претендовать на 80 тысяч. Лилета Липова, Арид Захитаговый, Универньюз.